Привет, ребят, вы на канале Спитилера. Ребят, а вы видели недавно, у Ксении Левчик вышло видео, она пела песню Холодок. Выборованная дробь, Холодок Мэвел. И сегодня я исполню ее для вас. Кто смотрит Ксению Левчик, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Давайте мы с вами вместе посмотрим этот, этот тур, клип, как она пела его. Marvel что мы сможем набрать и роликов, и так, это и к, и либо канал, либо и это музыка, так Я эту песню петь, тоже не знаю я Если вы напишите мне в комментариях, я тоже смогу какую-то песню вам сказать У нее такая прикольная шапка Тебя не да. Я хороший, не, не брошу, ой, между нами. Я с ней буду ходить в холодами Холодами Между нами Пупа по холодами Ребят, поздравляю вас с мартом Желательно девочек Желаю вам, чтобы вы оставались Такими, такими же красивыми а также желаю вам получать Много всегда подарков И чтобы подарки были крутые Независимо от праздников Вы видели запрещенный клип follow me Я думаю, что да, я заколад да ты снимала на него обзор. Давайте еще раз снимаем. Посмотрим и сравним с клипом «Холодок». Okay. Okay. Сейчас дам. Грустно, я вижу по фильму то, что я ей была... грустно. Ой, это фильм ужасный. У меня даже друзья подписаны как друзья. И я одна. Все эти темы, эти мемы, эти новые отчаяния. Я буду тоже петь. И где холодно, и где-то там моя звезда горит. И я там заблудилась, и мне холодно. Ребят, клип о том, что ей грустно. Привет. А синий, а еще... О, восьмерочка! Восьмая разница, Ой, восьмая марта! Где холодно и где-то там моя звезда горит И я там забуду. А синий холодно одной в центре города Итак, Кто получил подарки в школе и вообще получил подарки где, а, там, не знаю, от от родителей Поставьте лайк и напишите мне в комментариях Какие там были подарки Мне будет приятно почитать И подпишитесь на мой канал мне приятно, вам не сложно. Пока-пока!